Попробую очень схематично рассказать патогенез образования угрей, и, собственно, будет понятно, как, в общем-то, их правильно лечить. Итак, у нас на поверхности кожи постоянно происходит обновление эпидермиса. Вы знаете, да? Так вот, в внутри сальной железы тоже постоянно происходит вот это вот слущивание э эпителия и его эвакуация. Так вот, по действиям половых гормонов. Да? или когда на э, рецепторов очень много и не захватывают все половые гормоны, тогда э, саль, внутри сальной железы происходит чрезмерное вот такое вот сущивание эпителия. И если еще и кожное сало плотное, то его эвакуация затрудняется. Соответственно, формируется так называемый комедон. А вот такие вот условия анаэробные очень любят кути бактериум акнес. Они туда присоединяются, залезают. Вообще они есть на поверхности, просто когда такие есть приятные условия, они начинают максимально размножаться, и организм не знает другого способа, как от них избавиться, это с помощью воспаления. Вот мы, собственно, с вами и получили прыщ. Так вот, теперь, в принципе, становится понятно, как вообще работать с... С болезнью. Смотрите, вот антибиотики, бензоилпироксид, азолейновая кислота, они в принципе работают уже тогда, когда присоединилась к утебактерию Макна, когда она начала уже паразитировать. Единственные, единственный препарат, то есть единственная... Лечебные препараты, которые способны нормализовать внутри вот сальной железы, то есть на, прям на первый этап вот формирования акне, это ретиноиды. Поэтому, друзья мои, когда мы рассматриваем лечение ретиноиды, лечение акне, ретиноиды это препараты выбора.